И да, на дыря, разрешение. Убили. Да, убили. Да, так, меня бы я сюда пришел не проходить, меня больше интересует вот О, этот гори вот гори! портал Ват. Что это? Что опять что, Держи от меня. что это в тут раз было? Я не понимаю. Что происходило тут раз? да Не, я пока не буду проходить. В следующий раз уже. Да. Ш да что это было в тот раз? Может кто-нибудь заизволит мне написать в комментариях, что это за херня была? Почитаю там. Ладно, до встречи. М -м -м.